Привет, ребят! Я вас хочу пригласить на онлайн-марафон «Возможности меня», который состоится 26 марта. Этот марафон я, наверное, немножечко сделаю по-другому. Я сделаю не один эфир в сутки, а, скорее всего, это будет два. То есть мы будем с утра с вами встречаться, общаться и рассказывать, кто, кто как начал свое утро, какие упражнения более действенны, на каких этапах, какие есть вопросы, скопившиеся за ночь. Потому что очень много осознаний. Мы с вами проработаем не только психику, но и физику. Физика — это очень важный момент, который мы почему-то стараемся разделить, физику от психики. Но это все неотделимо. И если мы не научимся через физику, разговаривать со своей головой, понимать свою психику, а через психику не научимся смотреть и транслировать, что происходит с нами в нашем теле, то тогда все наши попытки, они просто будут бесполезны. Бесполезным будет выход на автоном, бесполезным будет отказ от какой-либо болезни, от какого-либо недуга. То есть мы на нем разберем не только почему и для чего вам эта болезнь, но и... Перестроим вашу модель мира, та, которая вас по каким-либо причинам не устраивает. Присоединяйтесь. Это будет 7 дней прокачки вашего тела, вашего стержня, вашей психики, вашей физики. Это будут недалеко не легкие моменты, потому что когда мы начинаем раскрывать себя, когда мы начинаем познавать себя, то выходят не очень приятные моменты, от которых мы бы, наверное, не всегда хотели бы знать, не всегда хотели бы слышать, но они есть. И если вы хотите поменять, качественно поменять себя, свой мир, свой образ жизни, присоединяйтесь, и мы с вами это сделаем.